Фаберлик и Мария Музерли представляют. Иногда просто не до сна. В такие моменты особенно нужна поддержка. Косметика Dream Therapy с мелатонином подарит вам волшебный сон. Уникальная формула восстанавливает кожу, пока вы спите. А аромат поможет расслабиться. Дрим Терапи от Фаберлик. Формула красивого сна.